обращать я не понимаю, о чем вы. Три метра, три Кто, блядь? Да ёб твою, дайте пройти. Ебать, это что такое? Это что такое, нахуй? Ебать! Это что нахуй такое? Ебать! Нихуя себе! Это что такое, блядь? Ебать веселуха, блядь. Чё в ахуя. Это что за хуйня такая? Ебать, ничего. Ха -ха! Ебать, жокер!